Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и я очень люблю сезонный декор. В этом видео я расскажу, как легко и просто сделать декоративный веночек, который можно повесить на стену, и потом украшать его каждый сезон по-новому. Для этого нам понадобится вот такая основа под венок. Можно вырезать из любой картонной коробки. В данном случае у меня это Коробка из-под обуви, может подойти коробка из-под пиццы, в общем любая. Можно вырезать две такие основы и приклеить друг к другу, чтобы веночек был более крепким. И еще нам понадобится вот такая джутовая веревка. Ее можно купить в любом строительном или садовом магазине. Приступаем к созданию нашего венка. Берем веревочку и обматываем нашу основу под венок. Аккуратненько, особенно с лицевой стороны, чтобы у нас была веревочка к веревочке. Поехали собирать. Вот смотрите, чтобы прям ровненько, они близко друг к другу были, чтобы у нас не было видно никакого просвета. В офисе у меня вот такой большой венок. Посмотрите, ну не знаю, сколько здесь диаметр, может быть, сантиметров 60-70, но смотрится он довольно-таки большим. Когда мы обмотаем весь венок, нужно оставить вот такую веревочку, как раз э, такую петельку, за которую мы будем вешать. Дальше приступаем к декорированию. Само декорирование у меня занимает буквально 2-3 минуты. На осенний вариант венка мне нужны вот такие искусственные листочки. Я их покупала, по-моему, целой гирляндой в фикс-прайсе потом просто разъединила. Декорировать очень просто. Нужно каждый-каждый листочек вот так вставить между нашими веревочками. Располагайте листочки равномерно и смотрите, чтобы в целом была красивая композиция. Наш веночек готов, очень легко и очень быстро он собирается. Можно добавить сюда все что угодно, какие-то осенние ягодки, другие какие-то листочки, тыковки маленькие декоративные. В общем, здесь уже проявляйте фантазию и собирайте тот венок, который нравится вам. Зимний вариант веночка еще более простой. Нам понадобятся вот такие фетровые снежинки. Честно говоря, я уже не помню, где я их покупала. Мне кажется, это был магнит. Смысл в том, что сзади каждой вот этой снежинки есть вот такая клейкая штучка. И на нее мы, собственно, их и приклеиваем к нашему веночку. Здесь, что со временем вот эта клейкая основа, она немножечко высыхает, но в принципе ее можно заменить на двусторонний скотч. И вот наш зимний веночек готов. Для весеннего и летнего веночка я использую вот такие искусственные цветочки. Я их также покупала в фикс прайсе. Принцип создания венка тот же. Вставляем каждый наш цветочек между веревочками. Буквально минута и весенний веночек готов Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться Тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики проявляйте фантазию, создавайте свои веночки и до встречи в следующих видео. Всем пока!